Приветствую любителей предметно-материальной истории Очередной традиционный маркет антиквариат и винтаж В арт-центре бронзовая лошадь Открылся Предметов очень-очень много Ждем гостей И сделаю вам короткий обзор выставочных предметов, кухонная утварь различная. Ей желание пообщаться, Бенни. Да. Давай, расскажи, что за ванна чугунная? Ну, это английская ванна для угля, чугун, весит больше десяти килограммов. Сюда это ем... для совочка ответь. Сюда насыпали и хранили для, под камин. Замечательно. Давай сначала пойдем. Это голландская, голландский зольник, сделан в форме сахарницы. Керамические ручки, живопись на ручках. Вот. Материал латунь. Это... Можешь цены сразу называть, будет полезней. Э, цена... Двенадцать пятьсот, вот двенадцать тысяч, это комбинированная вот чеканочка, комбинированная латунь и медь, э, тоже 12 тысяч, зольник, э, две ручки, чтобы удобнее было высыпать залу под фруктовые деревья, которые накопились, накопились после использования камина, это э, каминный набор, полный каминный набор, э, тут есть и щипцы, есть багор, не просто, а с крючком, чтобы легче было цеплять поленье. Непользованная не щеточка. материал бронза, латунь. Замечательно. Цена 12 тысяч рублей. Это сетка под камин, простенькая, но вся красота в простоте функционально можно использовать цена 14000 тысяч бронза латунь металл да, чем проще линии формы тем больше красоты и силы вот. как из великих сказал ну это можно мы уже посмотрели это э, вот такая вот э, для зонтов и тростей она снизу с утяжелителем она тяжелая клеменная вот клеймо uh -huh. вот. Э, цена 14 тысяч рублей. Это сковородка. Э, сковородка середины 20 -го века. Голландская сковородка. Очень добротная. Можно использовать. Внутри там? Еще лужение. А, внутри внутри лужения можно пищевого. сейчас использовать. Это бронзовая ручка. Тут дерево. Очень сделано мощно. Очень тяжело. Вечная не вещь. Толс, не, толстост, э, не тонкостенная, толстостенная. Это три... Россия? 3. Да. Клейма есть? Россия, клейма нет, потому что они очень часто затирались. Это более позднее, первая половина 20 века. А эти ушастые, это начало 20 века, может быть, конец 19 века. Очень изящный. Кувшин. Низ бронза. Он тяжелый. Здесь сделано в форме змеи или дракона. И вот можно посмотреть, он весит а, э, да, чеканочкой. чеканочкой. Вот тоже, видите, кантик тоже украшен чеканочкой, э, что придает э, данному кувшину определенный шарм. Это утюг. Вот. Какой то Бельгия, да, здесь открывается он поддувало. По, э, ручка интересная. Внутри сеточкой полной комплектации. Mm. Чугун, литье, ручка дерева. Середина 20 века. И цены вот 8500 кувшинчик. И 5500 такой вот утюжок. Ступки. Ступки. Ступки 5500, 5500 и 3500. Вот. Это кашпо для цветов. Медь. кованный металл. Все отстуч... вручную было отстука Да, вот. ручная работа. Мы не торопимся. Ручная работа и вот такая вот винтовая изящная ручка да. в идеальном состоянии. Хочу обратить внимание на чайник номер два. Это... Подожди, не спеши. Номер два. Ага. Бронзовая ручка Чайник медь Довольно толстостенный Шарообразной формы Вот с такой штучкой И трубчатая ручка Которую удобно брать И поскольку Воздух ну, Это, понятно, плохо, это да, Чтобы уменьшить теплоотдачу Вот такая вот каш... Сколько стоит чайник, забыл сказать? Чайник 8500 ага. Вот такой вот кашпо, э, ручная чканка. Здесь летает бронза, очень тяжелая. Вот такие львы по бокам. Э, ну, вот довоенная, довоенная Германия, бронзовый подсвечник. Вот. Где-то середины первой половины 20 века. Высота около полуметра. Вот интересная фигура весна. Да. Такая парковая больше 90 вся она в проработки вот весь узор, литье, глазки, веки, все проработано вручную это копия фигу... знаменитого скульптора, вот здесь климо, да авторская подпись да. И... Весит больше 30 килограмм, высота больше 90 сантиметров. Цена 265 тысяч. Это бельгийская бронза на граните. Она с сертификатом Вторая половина 20 века. Сертификат говорит, что это оригинал. Вот здесь есть тоже угу. -то. да, производство этого бельгийского завода. Этот бегийский завод был основан в 1921 году. Uh -huh. вот. Дальше это бронза. Бронза. Фу. Такая вот карета, да. Сейчас. Интересная скульптура Петра Первого. Тоже ручная бронза, литье цельное литой, тяжелый. С ручной проработкой. Здесь был ценник. Это СССР, конец 20 века. Вот изящных пара подсвечников это снимается также здесь, здесь э, ну, есть ну, эти ну. вот штучки снимается под по разные свечи латун полет. по золоте остатки по золоту здесь видны конец 19 начала 20 века ну, да. вот второй да? да вот второй очень четкое литье так. это вот пара подсвечников э, ну, тоже середины 20 века Совсем большие свечи Да. Хочу Это австрийская Статуэтка Второй половины 20 века Австрия Вот здесь клеймо есть Вот она Австрия Интересная редкая бульотка Хочу обратить внимание Чем она интересна Тем что Во первых она тяжелая толстостенная англия и внутри она нагревается для как самовар как самовар да вот ручка дерева это англия начала 20 века вот вторая бульетка цените назови это будет 18 тысяч стоить вот тоже 18 тысяч англия посеребрение все родное штифты родные вот ключки. Mm -hmm. спиртовочка э, в отличном состоянии замечательно лампы красивые да, лампы красивые это лампы все конца 19 века mm -hmm. вот изящное литье с ручной доработкой mm -hmm. вот. вот клеймо колбы без кола вот интересная лампа, тоже бронза с остатками позолоты на граните. Mm -hmm. ну, лампа Красивая. высокая, да. И колба хрусталь, да, с ручной доработкой. Это? это керамика, 19 век, мотодор. Вот эта фирма Мелтодор в 19 веке поставляла керосиновые лампы и в царскую Россию. А вот тут у нее интересный фитиль вот такой вот. Посмотрите, какая сеточка там на фитиле. Mm -hmm. вот, все в рабочем состоянии. Вот можно продемонстрировать. Несмотря на годы, mm -hmm. данная лампа mm -hmm. можно mm -hmm. да, функционирует до сих пор. Это база хрусталь. С элементами ручной доработки вот можно посмотреть. Звон. Э, здесь камень и бронза. Вторая половина 20 века. Вот ваза фонтан. Э, довоенная ваза. Это бронза литье на таких вот лювинных лапках. И хрусталь. Тоже ручной доработки. Италия, бронза, фарфор, ну, сам вид говорит за себя. Очень красивая эффект. Кофемолку ты хотел показать еще. Да, кофемолка. вот Кофемолка. Середины первой половины 20 века. Бронза тяжелая. Очень изящная ручка. Вот, вот. это регулятор величины помола. Вот так вот она вращается. Это выдвигается. Все в рабочем состоянии. Хотел внимание обратить на подсвечник. Очень литье. Вот здесь сатир. Вот середины. Тоже первая половина 20 века. Под разный диаметр свечи можно использовать. Вот, на трех ножках. А вот очень эксклюзивная вещь. Это хрустальная пепельница, э -э, очень тяжелая, говорит о качестве, высоком качестве хрусталя, так как большое содержание свинца в нем, э -э, стильная. И здесь надпись, она была подарена 12-му полицейскому управлению в 1937 году в Берлине. Э -э, пепельница под сигары, в единственном экземпляре. Цена 35 тысяч рублей. О, да, фонтан 15 тысяч рублей И бельгийский набор э, Толстостенная медь Комбинированная с латунью и бронзой э, Вот клеймо В идеальнейшем состоянии Это чайно-кофейный набор Потому что здесь есть сеточка Где можно заваривать чай И как бы э, Сам вид кувшина говорит, что это кофейник То есть комбинированный это Тобби бронзолитье. Цельнолитой, тяжелый. Кто? Тоби. Это что такое? Ну, Тоби вот, кружка Тоби Англия. М -м -м. Кружки пивные такие. Это вот еще одна Англия. С изображением без клима середины первой половины 20 века. Керамика. Цена 5500. Вот и очень интересная кружка. Это здесь собирают хмель, а здесь пивовары уже выпивают э, пиво. Ограниченная серия, э, немецкая кружка, олово э, в идеальнейшем состоянии, парфо. 6500. Рельефная оловянная кружка, с отличным рельефом. Клеймо mm -hmm. середины 20 века, тоже состояние отличное. Цена? Цена 6000 рублей. Mm -hmm. Вот, кружка mm -hmm. необычной формы, да, с маленькой ручкой, э, где-то на литр. Пены будет больше, чем. Пена. Да. Ну, она очень, зато очень стильная. Mm -hmm. Цена 6500. Ну, нормальные подарки такие, вполне доступные, интересные, 15 тысяч да? рублей кружка, да, она э, из полковых кружек, одна из самых больших, есть, которые поменьше, это большая кружка в идеальном состоянии, и литофания на просвет можно видеть. Угу. Вот девушка сидячая, ну да, что-то там видно. Вот. Цена 15 тысяч рублей. Вот... Э -э -э Музыкальная кружка. Mm. Вот. Пива не хватает. Что да. Oh. что великое пиликает. Да, ну, она музыкальная. Здесь ограничитель есть. Когда ставишь, музыка прекращается. Mm. То есть, пока пьешь только Да, играть. пока пьешь, только играет. Эдельвейсы. Ручная работа, керамика. Вот. Очень э, четкая ручная работа. Вот она разработалась. Вот кружка объемом 1,5-2 литра. Очень большой рельеф. Вот видите, как 3D выступают фигуры. Да. С лосем. Здесь белочка. Ручка. Олово. Вот. Цена 14 тысяч рублей. Бюст Гагарина, ну, ЛФЗ. В каких годах? ну 70-е годы, потому что Гагарин полетел когда? В 60-е годы. 70-е годы. Редкий очень бюст. Цена 25 тысяч рублей. Это Валендорф, середина 20 века. Ну, да, Путь с козленком. Эксклюзивная пара, тонко бисквит, это стопочки-лафетники с сыровским клеймом. Цена 11 копеек была, вот с ценником еще. Полный набор в идеальном состоянии. Цена 3000 рублей. Фигурка Валендор. Мы уже ее показывали. Да, Все. это мы тоже показывали. Карета каподимонда с родной биркой вот длина чуть больше полметра ну по в рекламе не нуждается вот. это набор эгоист англия цена 7000 рублей это охотничий набор нож с вилкой для разделки дичи да вот тут прищепочка очень хорошая цена 4 500 это набор фигурок гебель из серии счастливое детство вот тут цена три тысячи за каждого тарелка мейсон 77 год вот тут указан оригинал живопись цена 4000 рублей ранника подемона ранника подемонта мальчик со снопом кто показывает еще отличная проработка не совсем ранее, но по демонтуру. 60-х годов Royal Dukes. Изящная статуэтка. Очень тяжело передавать, когда фигура находится в движении. Это как касается живописи, скульптуры. Но здесь передано не только движение, но и ветер, который развивает платье. Такая очень красивая фигурка и очень хорошо сделано. Вот тут клеймо. Цена 12 500. Это ручной работы пепельница в форме ладьи. Ну, стекло, ручная работа. Цена 5000 рублей. Это набор для МОЖ середины 20 века. Латунные ложечки в позолоте. И вот такие вот и корницы. Вот клейм Под черную, под красную икру. А можно и наоборот. Ваза из молочного стекла. На изящной ножке. Ручная работа. Молочное стекло. Фигура охотника. Каппадемонте. Довольно большая. Около 40 сантиметров высотой охотник, дичь, охотничья собака с ружьем вот вторая половина 20 века цена, э, цена 17 тысяч рублей это Royal Dukes 60-е годы Мальчик с собакой Вот клеймо Довольно нечастая фигурка Цена 26500 Это Ваза Керамика, живопись Воздушно смотрится так Как бы очень свежо Бабочки, растительный орнамент Вот клеймо Фирма Bosch Голландия, либо Бельгия Пара ваз. Вот. С одной стороны такой сюжет. Вот, когда устает глаз, можно поменять сюжет ваз. Тоже очень яркие вазы. позолота Это Голландия. Ну вот мы подошли к двум парным вазам. С разным рисунком. Вазы одинаковые. Это старый Париж. Здесь клейма нет, но есть номер позолота парфор все в отличном состоянии шкатулка вот шкатулка деколь с ручной доработкой это Германия светильник Кападемонты, ручная работа. Это вот с сделаны стилизованные цветы. Подставка сама бронза. И что самое интересное верх подставки более такой обмытый, а низ, литье очень четкое сделано для того, чтобы глаз больше останавливался на самом торшере. Табакерка, 19 век, Китай, бронза, клоазаны перегородчатая эмаль. Это более современная, э, середины 20 века, тоже шкатулочка, тоже клоазаны Китай. Очень трудоемкая, хочу остановиться, очень трудоемкая работа э, делать эти вещи э, от такой техники, даже не в восторге был сам Фаберже, потому что, представьте, отлить вазу из латуни, потом из полосы толщиной миллиметр сделать все вот эти вот окантовки цветка, вот эти вот все штучки, припаять полосу на ребро и потом насыпать порошок, ставить в печь, э, что для образования эмали, и потом зашлифовать ее до зеркального блеска, чтобы оставались только видны полосы э, Очень интересная шкатулка, агитация, 51 год, вот подпись художника, Халуй в личном состоянии. Цены не назвал. Шкатулка пятерка, четыре и двенадцать пятьсот. Вот три тройки. Это кружечка Бавария в идеальнейшем состоянии костяной фарфор э, то есть блюдце с чашечкой пирожковой тарелкой цена по половиной тысячи э, за любую так дальше ну, стеночку. пара тарелок ручной работы с конца 19 века Положительная Россия на тему охоты. Рельефный рисунок. Да. Рельефный рисунок. Это 21 -го года. Там внизу есть цен с годом, когда выпущен 21 год барометр. Резьба дерево. Это. На тарелках Довольно большого размера э С античными сценами э Такое впечатление, что они только Сошли с полотен Рембрандта. Вот Это кучерой э середины века Очень приятная живопись На дереве В деревянной раме Это Англия, середина века э Это живопись Германия. Такая вот выпуклая. Это Франция. Наполеонский. Верхняя тарелка. Это Франция. Баталии Наполеона. Позолопа. диколь, Ручная доработка. Оловянная тарелка. Середины 20 века. Германия. Цены подожди давай. Так. Это 8. 8. 15, пара тарелок, 15 это очень хорошая цена. И 15 тысяч барометр. Э, картина. Э, довоенная картина на дереве. Германия. Выполнена на доске. Э, вот кованные кованая штучка такая вот на крючок за которой вешать да, да и тут гвозди кованы да, авторская подпись картина середины 20 века рама дерева холст масло авторская подпись э, рыбацкая тема человек ловит рыбу недалеко от цены э, своего э, картина 20 вот эта картина 15, очень хорошая цена И это кайзер позолота деколь Тарелка большой размер. Цена 12 500 Замечательно, Спасибо, где найти, искать магазин Магазин находится в станице Северской, центральный рынок Напротив входа в супермаркет Победа Спасибо